Составы метро отстаиваются в депо. Чтобы они исправно работали и доставляли пассажиров по местному назначения без поломок, составам требуется техническое обслуживание. Составы убираются, моются. Прием. Снимает напряжение После обслуживания и осмотра составы на предмет поломок и очистки парковых путей от снежных заносов в зимнее время Состав выпускают на линию. Неважно день это или ночь. После красного запрещающего сигнал светофора загорается белый. Разрешающий можно выезжать на линию.